Все вы прекрасно знаете, что на госзакупках год по всей России, даже по официальной статистике, разворовывается около триллиона рублей. Весь этот триллион крадет не один лишь Кремль и всякие Газпромы, и Роснефти. В России есть и более мелкие паразиты, которые в совокупности съедают не меньше, а то и больше бюджетных денег. Эти паразиты – оборзевшие районные чиновники, которые радостно осваивают бюджет. Сегодня в нашей познавательной программе мы расскажем о среде их обитания на примере Московского района Петербурга. Чиновники там совсем не думают о том, что бюджетные деньги берутся не из воздуха, а зарабатываются честным трудом налогоплательщиков, поэтому тратят их безалаберно. Но что им захочется? И обычная дорогостоящая ненужная ерунда. Порой доходит до смешного, например, календари им нужны исключительно особенные, 1155 рублей за штуку. И плевать, что в обычном родичном магазине календари с видами Петербурга можно купить за 150 рублей. А оптом даже дешевле. Сотрудники администрации ведь непростые и смертные. Им подавать золотую фольгу, уникальный макет, индивидуальный дизайн. Действительно, вдруг у пацанов на другом районе висит такой же, вот позорище это будет. И ладно бы они неразумно потратили наши с вами деньги один раз, но нет, они это делают каждый год, постоянно. Закупки хоть идентичные, но иногда все же немного отличаются. Например, в 2016 году заказчик должен был сделать аж три разных дизайн-проекта календаря с использованием аэросъемки. А вот еще одна типичная регулярная закупка – французские ручки «Паркер». Чиновники не думают о том, что календари можно купить в 10 раз дешевле, вместо Паркера взять обычную шариковую ручку, а оставшиеся деньги потратят на что-то действительно важное. И это лишь полбеды. Главная проблема заключается в том, что они намеренно тратят деньги на себя любимых, стараются по максимуму воспользоваться служебным положением и сделать свою жизнь красивее и комфортнее. Например, именно поэтому вместе с ручками в закупке с конставарами кто-то прикупил себе две сумки из натуральной кожи. А кто-то, покупая офисную мебель, заказал себе кресло за 40 тысяч. Мы нашли на сайте поставщика кресла по такой цене, и выглядит оно примерно так. Но кресло и кожаные сумки, цветочки по сравнению с тем, о чем мы сейчас расскажем. И это пенал. Пенал, разумеется, вещь полезная. В нем даже можно хранить ручки Паркер. Вот только сотрудники администрации решили, что пеналы им нужны не как у обычных школьников, а особенные. С уникальным дизайном. Не менее пяти вариантов дизайна с фотосъемкой архитектурных доминант района. Недурно. А вот как выглядит детальное описание этих пеналов. Встречайте! верх наглости и бескусицы, и идиотизма. Верхняя крышка покрыта перламутром. На лицевой стороне ручная роспись с золотом по жемчужному слою. Боковая крышка покрыта золотой фольгой, а на боку золотая обводка и декоративный узор. Точного изображения нам найти не удалось, но выглядит это лакированное чудо примерно так. Один пенал стоит больше семи тысяч рублей, а суммарно на них потратили больше полумиллиона. Да, рядовому учителю в начальных классах в московском районе такие пеналы и не снились. Ведь это одна четвертая часть его зарплаты. Но и это еще не все. Как же, такие роскошные пеналы, да, без упаковки. Поэтому в той же закупке администрация района заказала тысячу пакетов. Каждый за 159 рублей. Зачем на 75 пенал в тысячи пакетов остается загадкой. Ну а теперь вишенка на торте расточительства. Такие пеналы они покупают каждый год. И если мы можем понять, почему каждый год нужен новый календарь, то неужели перламутровые пеналы так быстро изнашиваются? Итак, казалось бы, наглость по отношению к жителям уже достигла предела, но теперь давайте снова вернемся к закупке и посмотрим на техническое задание немного внимательнее. Глазами обычной компании-поставщика. Немного пугает, правда? Ширина спинки ровно 51 см, сиденье толщиной ровно 112 мм и другие тонкости. Конечно, любой поставщик сразу убежит от такого заказа. И неудивительно, что на этом аукционе никто, кроме одной единственной компании, не предложил свои услуги. Разумеется, той самой компании, под продукцию которой этих и было написано. Но ведь аукционы и проводят в том числе для того, чтобы снизить стоимость закупки за счет конкуренции. Освободившиеся деньги перераспределить на что-то другое. А таких неконкурентных закупок мебели мы нашли целых три. Так всегда и везде. И из этого складывается тот самый триллион рублей в год, разворованный на госзакупках по крупицам. От обычного района Санкт-Петербурга до Кремлевской башни бездельники и тунеяцы усаживаются в удобные чиновничьи кресла. А раз за ними никто не следит, начинают шиковать и изображать статусность. Сидит чиновник в своем кабинете, обставленном дубовой мебелью и размышляет. Хочу золотой пенал, а также тысячу позолоченных календарей и кожаное кресло, развалившись которым я с своей ручкой Паркер буду подписывать важные документы на проведение экскурсии «Духовная Россия». А потом откинусь на спинку этого самого кресла и буду читать очерк про столетия района, который купил за 2 миллиона рублей. Это, кстати, не шутка. Да-да, и если не остановить их сегодня, уже завтра они будут в Соболях и на Мерседесе. Плевать они хотели, что врачи в поликлиниках сидят на разваливающихся столах, а школьники пишут за убитыми партами. Им плевать, что парки и застраиваются, придумовые территории обрастают парковками, а детские площадки часто похожи на последствия аварии. Главное, о чем они беспокоятся и что боятся потерять, это их удобное кожаное кресло. Именно поэтому чиновники, например, выдумывают нелепые публичные мероприятия, когда мы заявляем митинг в их районе. А в частности, чиновники Московского района гордятся своей гениальной идеей отказывать согласование агитационных кубов, которые мы пытались поставить все прошлое лето по причине того, что куб – это якобы объект благоустройства, который необходимо согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Но знаете что, господа государственные служащие? Нам не плевать, потому что бюджетные деньги – это наши деньги. И пока нам не плевать, вы больше не будете тратить наши деньги на это ненужное барахло. Не будете, потому что мы немедленно сообщим в прокуратуру и напишем в антимонопольную службу. А пока вы не начнете делать все, что от вас зависит, чтобы люди в вашем районе действительно стали жить лучше, мы будем делать все для того, чтобы вы сидели на разваливающейся старой табуретке на трех ножках.